Здравствуйте, посетители психологического центра «Немиркин». Вы всегда чувствуете себя перегруженным и напряженным? Когда вы занимаетесь своей напряженной жизнью, стресс от ваших обязанностей и ответственности может легко сказаться на вашем психическом здоровье. Подобно тому, как ваше настроение и чувства колеблются в течение дня, ваше психическое здоровье будет меняться во время стрессовых и трудных ситуаций. Поэтому, чтобы помочь вам справиться и улучшить свое здоровье, вот шесть небольших привычек для улучшения вашего психического здоровья. Первое. Несерьезно относиться к трудным ситуациям. Считаете ли вы стакан наполовину пустым или наполовину полным? Наряду со многими другими преимуществами, позитивность доказала влияет на ваш взгляд на жизнь в лучшую сторону. Если практиковать его в течение долгого времени, это может помочь вам изменить свое настроение и ход мыслей в трудные времена на более оптимистичное и принимающее давая вашим мыслям шанс пойти по, по другому более позитивному пути. Подобный гибкий образ мыслей может предотвратить нарастание негативных чувств. Это также даст вам возможность поразмыслить над тем, что произошло, и подумать о том, чему вы можете научиться из этой ситуации, вместо того, чтобы с ужасом думать о том, почему это случилось именно с вами. Видеть в трудностях и неровностях на дороге – это нечто большее, чем то, чем они являются на первый взгляд. Это отличное отношение в жизни а также то, что может помочь поддерживать ваше психическое здоровье под контролем. Второе. Практикуйте благодарность. Есть много вещей, которые мы принимаем как должное в нашей жизни, такие как еда, кровь и даже просыпаться каждое утро. И хотя может показаться очевидным, что все это очень важно, очень легко забыть ценить то, что у нас есть. Иногда вы можете выразить благодарность только тогда, когда вы наконец получаете работу своей мечты или отличную оценку за тест. Но при этом вы будете неблагодарны и мрачны когда наступают трудные времена или когда вы думаете о том, чего у вас нет. Но реальность такова, что всегда есть что-то, за что можно быть благодарным. Исследования даже показывают, что люди, которые практикуют благодарность, более счастливы и менее склонны к депрессии. Выработка привычки считать свои благословения может оказать большое влияние на ваше отношение к жизни, самооценку, взгляды на жизнь и психическое здоровье. Номер три. Общайтесь с природой. Каковы ваши отношения с природой? Как часто вы замечаете и цените свое естественное окружение? Знаете ли вы, что пребывание на природе вызывает множество положительных эмоций, таких как спокойствие, радость, творчество, и способствует концентрации внимания? Согласно исследованиям, люди, которые больше связаны с природой, обычно более счастливы в жизни и чаще говорят о том, что, что их жизнь имеет смысл. И не только это, когда у вас сильная связь с природой. Вы также с большей вероятностью поведения, направленная на защиту окружающей среды, например, переработка отходов или покупка сезонных продуктов питания. Здоровая окружающая среда ведет к здоровому образу жизни и психическому здоровью. Номер 4. Медитируйте. О чем вы думаете, когда видите слово «медитация»? Возможно, это способность сидеть неподвижно в течение длительного времени, или, может быть, вы ассоциируете его с образами мирных буддийских монахов, сидящих со скрещенными ногами. Но медитация – это нечто гораздо большее. Это то, что может делать каждый человек любого происхождения. Хотя существуют различные причины, человек может выбрать для себя медитацию. Основная цель медитации заключается в том, чтобы вы стали внимательными, или осознание своих мыслей и эмоций. Осознанность, достигаемая с помощью медитации, может помочь вам заземлиться, напомнить вам о необходимости присутствовать в настоящем моменте и уменьшить негативные чувства, такие как беспокойство и стресс. Она также может помочь вам выявить любые деструктивные привычки и мысли, которые у вас есть. Правильная медитация – это то, чему учиться со временем и практикой. Но вы можете начать с малого, потратив всего несколько минут, сидя неподвижно каждый день, сосредоточившись на своем дыхании и наблюдать за своими мыслями. Номер пять. Изложите свои мысли и чувства на бумаге. Вы когда-нибудь пробовали вести дневник? Записывание своих мыслей и чувств на бумаге может помочь вам очистить свой разум и лучше понять свои эмоции. Как и медитация, письмо способствует развитию внимательности. Во время стресса записывайте все негативные мысли или эмоции, которые вы испытываете, может не только помочь вам найти первопричину, почему вы чувствуете себя определенным образом, но и помочь найти решение. Возможность физически увидеть свои мысли и чувства на бумаге может быть достаточно, чтобы вы поняли что все не так плохо, как кажется, поскольку наши эмоции могут легко сделать ситуацию более напряженными, чем они есть на самом деле. Будь то модный ежедневник или на клочке бумаги, выработайте привычку записывать свои мысли и чувства, может помочь вам понять свои эмоции, справляться со стрессом и в конечном счете стать тем, что способствует вашему психическому здоровью. И номер 6. Заботьтесь о своем теле. Хотя физическое здоровье и психическое здоровье это два разных состояния, есть и такие, которые идут рука об руку. Это означает, что если вашим физическим здоровьем пренебрегают, есть большая вероятность, что ваше психическое здоровье может быть не тоже будет не в лучшем состоянии. К счастью, хорошее физическое здоровье может помочь держать под контролем и ваше психическое здоровье. Такие вещи, как достаточный сон каждую ночь. Регулярные физические упражнения и включение здоровой пищи в свой рацион могут не только помочь вам избежать болезней, но и улучшить ваше настроение, уверенность в себе, энергию и многое другое. Когда вы заботитесь о своем физическом здоровье, ваше психическое здоровье, естественно, последует за ним. Поэтому забота о потребностях своего тела – это отличная привычка, которая может поддерживать ваше психическое здоровье в норме. А вы практикуете какие-либо из этих привычек? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.